Приветствую всех подписчиков и канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнего видео по боксу, где нам дают абсолютно без сложений на просмотре видео зарабатывать денежку. Называется PayOp видео. Я вчера проверила этот букс на вывод. Все шикарно, друзья. Букс платит. Значит, выводила я вчера в доги-коинах 20, сколько там? 21 цент, по-моему. Значит, смотрите. На Pair минимальная сумма на вывод 0,50 центов. advanced кэш 1 доллар. На 3 x то есть трон, также 1 доллар. А на доги Coin добавили платежную систему. 20 центов. Вот. Значит, проверяйте минимальную сумму зачисления принимающего кошелька. Так что не забываем об этом. Вот, выводила я на Doggy Chain. Не знаю я, можно ли выводить на Fawcett Pay. В чат я не добавлялась, так как я в Телеграм заблокирована, и мне сообщение не написать. Попробуйте сами написать, добавьте в чат и спросить, можно ли производить вывод на Fouset Pay. Было бы, конечно, лучше, но я рисковать не стала. Я на DOGETCHEN. Значит, и история выплат. Значит, выводила до да, 0.21USD. Так, оплачено. И проверить транзакцию. Проверяю, кликаю транзакцию. Вот такая фигня появляется. Иду на кошелек. Я вот так копирую адрес транзакции. Сейчас покажу, как это все делается. Вставляем сюда адрес кошелька. Кликаем «Интер». Опускаем. Сейчас обновиться Опускаюсь ниже. Сейчас появятся все транзакции. Так, вот. 2.89 DogiCoin. секунд Значит, транзакция 2.89 DogiCoin. 15 мая. Ну, все такое. Переходим на кошелек. Как транзакции. Вот 2.89. Все шикарно. Букс платит. Для тех, кто не знает, после регистрации нужно обязательно подтвердить адрес электронной почты, так как пока адрес не подтвердите, вам не дадут вывести. И еще по поводу выплат. Значит, смотрите. Вот здесь настройки, настройки выплат. Когда будете прописывать кошелек, лучше сразу, друзья. Потому что вывод блокируется на 24 часа. Значит, я прописала Pair, я прописала Трон, Вот Dogecoin добавили. я Также я добавила. И после изменения реквизитов, Возможность вывода средств блокируется на 24 часа. Не забываем об этом. Вот. Ну, в принципе, все. Все шикарно, все замечательно. Продолжаю работать. А вы же смотрите сами. Кому интересно, работайте. Кому не интересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!